Друзья, всем привет! Меня зовут Владислав Витюк. Я проживаю в Беларуси, в маленьком городке, город Слуцк. С бизнес-системой «Форсаж» я уже сотрудничаю на протяжении двух лет. Мне удалось бизнес построить уже в 17 странах мира, и благодаря нашей системе мне удалось кардинально изменить свою жизнь. Что это вообще за система, Друзья, Система «Форсаж» — это такой уникальный инструмент, который просто необходим любому предпринимателю в бизнесе, в том числе и в нашем. Друзья, это уникальная система, которая позволяет, не выходя из дома, сидя дома у компьютера, делать простые действия и зарабатывать деньги. И, кстати говоря... Не так давно, буквально сентября месяца, в нашей системе запустились такие очень интересные промо, друзья. Теперь можно и не только зарабатывать в своем бизнесе деньги, теперь можно зарабатывать и внутри нашей системы. Чего я всем вам желаю. Я не так давно получил свой приз от системы, я получил 170 долларов.